Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель БАДЗИ. В этом видео мы продолжаем говорить на тему восстановления часа рождения или, по-другому, ректификации. В наши дни при рождении ребенка стараются запомнить время, когда он родился. В родовых палатах висят настенные часы, чтобы мамочка могла сама удостовериться, в какое время появился ее долгожданный малыш. В журнале делается соответствующая запись, и ребенок получает свой первый документ специальную бирочку. А раньше на этот пустяк в кавычках мало кто обращал внимание, главное было день рождения, а родился ребенок утром или вечером через много лет родители уже с трудом могли вспомнить. И даже в таких, казалось бы, безнадежных случаях астро астролог владея специальными техниками, все равно сумеет вычислить час рождения. О том, что это за техники, наш новый курс восстановления часа рождения, на которых мы приглашаем всех наших учеников, всех желающих, кто хочет повысить свой профессиональный уровень в чтении карты Бадзи. А сегодня я предлагаю вам заглянуть в мастерскую астролога и увидеть на практике, как проверяется правильность часа рождения? И для примера мы возьмем э, карту нашей многими любимой певицы Аллы Пугачевой. В свое время было много споров по поводу времени ее рождения. Многие делали ректификацию ее карты, и большинство сошлось во мнении, что она родилась в час кролика. Давайте сейчас вместе с вами проверим, так ли это. И проверим... По событиям, на которые обязательно должно было указ... быть указание в столпе часа. Это рождение детей. Первое, что сразу спросит астролог у клиента, есть ли у него дети. Потому что столб часа – это дом детей. Все, что с ними связано – рождение, свадьбы, разводы, переезды – все это отражается в столбе часа. Год события или такт удачи обязательно должны иметь вхождение в час за счет слияния, столкновения, дубликатов или каких-то других взаимодействий. Хорошие события, рождение детей, свадьбы, чаще происходят на парных или тройных слияниях. Их мы любим больше всего. А вот проблемы наоборот на столкновениях и антидубликатах. Алла Пугачева, счастливая мама троих детей, взрослых Кристины и малышей двойняшек Лизы и Гарри. Двойняшки родились с помощью суррогатной мамы, но все равно они остаются генетическими детьми своих родителей, Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина. А это значит, что в случае правильного часа их рождение обязательно будет показано в часовом столбе ее карты. Проверяем. Двойняшки родились в 2013 году в водяной змеи. В такт деревянной собаки с 2006 по 2016 года шел этот такт. В часовом столпе основной карты стоит земляной кролик. Есть ли здесь взаимодействие между столпами? Первое, что бросается в глаза, это полное слияние такта и столпа часа. Это прямое указание на появление детей. Двойное слияние и в небесных стволах, и в земных ветвях. Янское дерево сливается с инской землей, а собака сливается с кроликом. Небесный ствол час для алы это место дочери. Земная ветвь часа – место сына. То есть на лицо возможно появление двойни. Второе, что еще более важно, это то, что в результате слияния земляных ветвей собаки и кролика образуется огонь, элемент детей для Аллы. В принципе, если такт имеет вхождение в часовой столб и при этом образуется энергия ребенка, то он может родиться в любой год этой десятилетки, даже если год рождения не будет иметь каких-то взаимодействий с часом карты. На главный вопрос мы ответили. Час кролика не противоречит рождению детей Лизы и Гарри. Но где здесь суррогатное материнство? Как это связано со столпом часа? И можно ли его вообще увидеть в Бадзе? Чтобы ответить на этот вопрос, поподробнее рассмотрим божества, которые у нас э, в нашей такой игре. Такт Янское дерево на собаке. Янское дерево грабитель богатства. Такой же элемент дерева, как и сама Алла, только более мощная и сильная. Собака – животное стихии земли. Земля здесь – это элемент денег. Причем элемент легких, однополярных денег именно для грабителя богатства. Получается, что грабитель богатства сидит на своих легких деньгах. Более того, он сливается с небесным стволом часа «Джи», и в результате получает еще больше денег. Причем получает он их из-за детей. А каким образом? Посмотрим на фазу ЦИ, на которой сидит грабитель. Это 12-я фаза вынашивания. Одна из беременных фаз. Поэтому грабитель – это и есть суррогатная мама, которая вынашивает детей за деньги. Иногда диву даешься, насколько говорящие эти фазы ЦИ. А настоящая генетическая мама представлена в столпе 2013 года, приходящего года квэй водяной змеи. Квэй-Инская вода – это тело госпожи дня, однополярный ресурс для иньского дерева. В контексте суррогатного материнства тело генетической мамы – это яйцеклетка, которая заранее была подготовлена и оплодотворена. И ее фаза СИ зачатие. Еще одна беременная фаза. Но без посторонней помощи дети не могут появиться, потому что в этом столбе стоит целовещее сочетание, препятствующее вынашиванию детей. Оно так и называется касая печать видит дух пищи». То есть самостоятельная мама родить не может. И на уровне взаимодействия с основной картой, со столпом часа, мы видим еще одно указание – Инская земля в небесном стволе часа карты как бы отталкивает инскую воду, тело мамы. А суррогатная мама, мы помним, наоборот, сливается со столпом часа. Поэтому мы полностью согласны с теми астрологами, которые пришли к выводу, что в столпе часа Аллы Пугачевой земляной кролик. Он четко резонирует с фактической ситуацией появления двойняшек. Вот такой у нас получился красивый пример проверки правильности часа рождения. Если вы хотите научиться проверять час рождения и ректифицировать карту, ждем вас на нашем курсе, курсе восстановления часа рождения. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Оставляйте в форуме подписки свой e-mail для того, чтобы мы могли вас пригласить на бесплатные мастер-классы. А на сегодня это все. С вами была Пугачева Наталья.